Здравствуйте, мои дорогие бородатые друзья, и не только бородатые. Мы находимся на каньоне в Вознесенском районе. Каньон этот актовский. Опа, сейчас, секундочку. Опа, Ох, как классно тут. Уже в паре влогов я показывал актовский каньон. Но тут все места разные, все интересные, вот, поэтому хочется показать еще. Когда у нас с Таней и с Женей всего лишь там пара выходных, и мы не можем отъехать далеко от города, мы выезжаем куда-нибудь недалеко от города. Ну и, соответственно, так как Актовский каньон – одно из наикрутейших мест, недалеко от нашего дома, мы ездим отдыхать сюда. Тут очень классный воздух, тут очень вкусно пахнет, тут офигенная природа, летают всякие интересные птицы, вот, ползают ящерицы, вот, и вот смотрите, всякие бабочки классные летают, стрекозы, в общем, в общем полный, полный релакс и офигенный. Look at местяк вот тут мы еще не были Женька сразу решила искупаться уже даже солнце еще нету туча такая Женя у нас уже купается во все сейчас покажу как водичка Жиндос о, солнышко выходит. Что? Солнышко выходит. Да. Будет греть тебя. Ну, чем нравились котелки эти военные, что них нужно жарить вот так вот. Мы супы так готовили. Тут вот тут Красиво порезало. жить не запретишь. все равно Все испортили. Нормально. Скажи еще раз. Красиво жить не запретишь. Актовский каньон настолько многогранен, то что можно приезжать каждый раз в разные места, делать стоянки в разных местах, и все они разные совершенно. И каждая прекрасно по-своему. Сегодня попробую испытать свой э, этот как его водонепроницаемый бокс. Я еще ни разу на камеру его не одевал и не нырял с ним. Ну тут особо не поныряешь, но в то же время. Можно попробовать его одеть и хотя бы немножечко опустить голову под воду и посмотреть на все эти вот дела. Это Тоже прикольно, интересно должно быть. Парочка гейзерная, но вот два раза всего пробовал после покупки. Первый раз получилось вроде нормально, даже такой эспрессо получился, а второй раз получилась такая муть. Короче, ну, я мало насыпал. Сейчас решил под, поднабить под завязочку, посмотрим, что из этого выйдет. Блин, тут только что ходил аист. Большой. Сейчас я попробую его заснять, если он не убежит от меня. Аист, привет, привет, Аист. Самое главное воротник теперь. Да, ворот. Может, ворот надо? Не надо, надо вот так стри, типа. Чуть -чуть Аккуратно, вот так. да? Да. Ну, лучше поделить его типа. Угу. Вот так, вот так. Ну, что он идет потом по швам, может соскочить мимо. Вот Это мастер-класс, как отрезать, как сейчас, футболок, например, у мимо соскочил. Как отрезать от футболок воротники? И вот сделали такие насечки и аккуратненько идем. Все? Это еще одно. Тест тупан. Там говорит по телевизору, маму вашу показывают. эй, -эй, -эй! Люблю такие места. Сам Хом. Такое все древнее. Классное. Охренеть. Пойдем посмотрим дальше. Тут уже надо как-то подниматься опасненько, сейчас попробуем что-нибудь, что-нибудь куда-нибудь, опа. Когда в одной руке камера, она не очень удобно. Лазить <смех> Круто Ой, Опа. Вот оно Просто класс Так, едем дальше Теперь придется, вы... придется выключить камеру, потому что Здесь я с одной рукой не пролезу В этом месте Пролезу, потом включу дальше Сейчас уже попроще Тут уже мы преодолели препятствия. Осталось совсем чуть-чуть. Вот что значит мало ходить и вообще не бегать. Мне кажется, люди, которые бегают, они... Без такой отдышки снимают влоги. А я, лошара, немножко поднялся вверх по скалам, и уже отдышечка у меня адская. Так что занимайтесь спортом. Блин. Смотрите, как там охрененно. Вот это чудо. Стоя на такой возвышенности Можно смело Обращаться к богам Гой Куполу А вот наш лагерь внизу Какие необъятные просторы Хотел сказать, хорошо, когда нет людей, когда можно пообщаться с природой один-на-один один. И тут иду, только настраиваюсь Блин, сзади меня целая гвардия каких-то людей Видно, что приехали на каком-то автобусе Все еще в трусах, купаться хотят, наверное И никуда не скроешься в наше время Надо ехать в какие-то, наверное, далекие края, куда не ступала нога человеческая вот это, друзья, 25-й влог, уже 25-й выпуск. Вот. Я не скажу, что это много, но в то же время для меня, человека, который начал снимать их в январе, это уже какой-то результат. Как вам, соответственно, решать вам. Но я стараюсь, честно стараюсь. Вот. Выпускаю я влог раз в неделю, вот. Скорее всего, потом буду делать это больше. Сейчас просто нет смысла. Ну, и вы, наверное, заметили, что в основном я выкладываю события выходных дней. Потому что выкладывать будни, ну, я думаю, что неинтересно. Если вам интересно, вы напишите. Я попробую выложить вообще, ну, как бы, именно блог, да, как проходит мой обычный день. Но это, ну, для меня он обычный, поэтому я не снимаю. И стараясь снять что-то не совсем обычное, показать вам какие-то интересные места. Если вам реально хочется посмотреть вот такой вот прям влог-влог-лайфстайл, то я попробую. Вот. Но опять же, там дни повторяются, и не всегда это в кайф. Вот. На следующем, на следующий влог я поеду в Киев. Постараюсь отснять там материалы, может быть, на пару выпусков. Вот. Тем самым разнообразить контент. Ну и, собственно, мне самому надо перезагрузиться. Хочется побывать в другом городе, в столице, как-никак, пообщаться с друзьями. Вот, сниму, интересно, я покажу. Если у вас есть какие-то идеи, куда вот мне надо съездить, и вы... Можете даже, например, встретить, что-то показать, помочь мне снять какой-то интересный материал. Вы можете писать. Я всегда готов к диалогу и могу рассмотреть интересные предложения. И, может быть, совместно мы что-то замутим. Чаю попили, перекусили, искупались, и решил я еще прогуляться, посмотреть на каньон с других ракурсов, пока не стемнело. Сейчас, в принципе, время шестой час. Туристы, которые бегали здесь, свистели, кричали, вроде как угомонились и, наверное, все-таки уехали. Если кто-то и остался, то, наверное, уже те, кто приехали сюда на побольше, чем просто посмотреть. Но пока вроде никто не орет. Поэтому хочется прогуляться в щи и полюбоваться. Ну и вам показать, соответственно. Я, наверное, много говорю, да, всякой херни. Ну а что еще делать? Всем привет! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и пишите комментарии. А еще расшаривайте это видео в социальные сети. Это меня будет очень мотивировать и помогать моим видео прорываться хоть в какой-то никакой список рекомендованных видосиков. Спасибо! Чума какая. Блин. А вот тещин язык. Видите, вниз лежит такой камень, как язык опускается прям в воду. То называется тещиным языком. Слава. даже в комментариях несколько раз меня спрашивали чтобы я показал нож который ношу всегда с собой вы не поверите это вот такой вот маленький кершик вот это тот единственный который реально всегда со мной вот. что-то быстренько подрезать там ну, короче для всяких повседневных вещей он меня устраивает ну а если я еду куда-то там в лес там или на более дальнюю прогулку я просто беру что-нибудь еще покрупнее, чтобы можно было удобнее резать колбасу. А так, вот в плане повседневного ножа на кармане, он еще короче парочка мультитулов. И в принципе мне, мне хватает. Давай прыгай. Это 25-й влог, надо прыгнуть. Почти я высоты боюсь. Поэтому не В 25-м влоге нужен экшен. Экшен? Вот ну, туда я не пойду. <смех> вот тебе. <смех> <смех> Еба. Вот бы было круто, если бы я упал, да? Был бы 25-й, но какой. <смех> Илюх, передай привет друзьям. можно сходить в грек-кафе и, и покушать. Ни разу здесь не был, но все хвалят. Когда едешь в Ольги, ожидания? Реальность. Вот такой херь мне принесли. Сейчас я буду ее есть. Говорят, что вкусно. Ну что, вкусно. Нам понравилось. Дешево, как говорится, и, и вкусно.